Я Владимир Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема. Живешь без цели, живешь бесцельно. Я очень часто повторяю эту фразу. Она мне очень нравится. Я считаю ее своей собственной и очень часто к ней обращаюсь в жизни. Вдумайтесь в сказанного. Живешь без цели? Живешь бесцельно. Как все просто как все, в принципе, вокруг в этом мире. Вставая рано с утра, мы открываем глаза, занимаемся своими бытовыми делами. У нас что-то движет, нами что-то движет, что-то внутри заставляет куда-то идти, кому-то звонить, делать какие-то дела. Если все это подвержено лишь семинутным бытовым вещам, что-то купить, что-то достать, с кем-то поболтать, провести веселое время, отдохнуть, потратить деньги. Это и значит, что вы живете бесцельно. Как обычный среднестатистический потребитель. Жизнь ни о чем. Это яркий пример бесцельной жизни. Вы ее просто проживаете. Либо она проживает у вас, это уж как кому будет угодно. Но когда вы встаете с утра. Открывайте глаза, а в голове щелчок «Я должен, я еду, я иду, я знаю, я буду, я делаю». Вы вдруг ощущаете, что внутри вас работает некий механизм, который независимо от вас ведет вас к цели. Мечта, цель, планы значение не имеет. как вы это характеризуете. Это может быть что-то на бумаге в голове, либо что-то вы строите, либо что-то вы готовы приобрести, создать. Не имеет значения. Вас куда-то тянет, беспрерывно и бесконечно. Это не остановить. Это вам не подвластно. Вы этим живете. Оно внутри, в душе, в сердце, в венах ваших. Вот эта жизнь сильная. Вот это я называю жизнь с целью. Когда вы ненавидите себя за то, что просидели бесцельно час у телевизора, либо ковыряясь в носу, рассматриваете в мобильном телефоне все возможные картинки на сайтах. Вычеркнуть из, из жизни часы, дни, а собрать все воедино месяцы и годы. Не страшно? Мне когда-то стало страшно. Я осознал, что до этого цели не было. Но жил, но были дети, семья. Все вроде бы хорошо, все прекрасно. Был рад, счастлив, но чего-то не хватало. Что-то не давало спокойно жить и дышать. Куда-то тянуло, куда-то рвало, и вдруг пришло понимание. У каждого в определенном возрасте, у каждого по-своему. Но если его нет, если что-то не сработало, ищите. Ни в коем случае не останавливайтесь ни на миг. Берегите себя и время. Вы должны почувствовать это. Когда с утра встаешь и хочется жить. А перед сном хочется быстрее проснуться, чтобы опять настало завтра. Вот это уже новый уровень. Вот это я называю простым и привычным словом «жизнь». На это все берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.